И обязательно посмотрим на финансы. Под колодой. Ух ты. Вот эта карта. Туз. Пентакли. Ну что ж, карта финансовая. Какие-то крупные деньги могут поступить. Вы можете получить наследство, выигрыш какой-то, прибавку к зарплате, премию. Неожиданная. Тузы всегда неожиданность какая-то. Либо вы можете купить или продать успешно квартиру, машину, что-то крупное, прибыль какая-то, выручка или крупная покупка. Какой-то подарок может быть какой-то крупный денежный для вас или ценный подарок. Но давайте посмотрим, как это эта карта проиграется с вашим основным раскладом В центре креста у нас рыцарь мечей карту перекрывает семерка пентаклей в основе вашего креста еще одна денежная карта десятка пентаклей в недавнем прошлом десятка посохов во главе вашего креста четверка кубков в ближайшем будущем карта силы. Для вас, мои дорогие, четверка мечей. В вашем окружении пятерка кубков. Надежда и страхи. Девятка пентаклей. И чем все завершится? Карта Возрождения. Но замечательные карты. Давайте начнем с малого креста. Рыцарь мечей. В первую очередь это карта амбиции. Карта вот, подстегивающая вас, вот которая говорит, вперед, флаг тебе в руки. Действуй. То есть, если у вас есть какие-то задумки, планы, мысли, амбиции какие-то, не бойтесь реализовывать вот по этой карте. Вперёд. Тем более у вас э, эту карту перекрывает карта семерка Пентакли. Это когда мы взращиваем свой успех, свой достаток какой-то. То есть мы вложились, вкладывались во что-то, взращивали вот этот урожай. То есть, может быть, вкладывались в свою работу, вкладывались э, э, в свой бизнес какой-то, вкладывались в отношения, может быть, тоже. И пришло время сбора урожая и обдумывания, что делать дальше. Какой следующий шаг, какой еще меня ждет успех в дальнейшем? Еще рыцарь мечей может быть молодым человеком, молодым человеком, не достигшим возраста 40 лет это элемент воздуха, это весы, близнецы, водолеи, может быть, люди интеллектуальные, может быть, с острым умом, может быть, даже саркастические, саркастичным каким-то чувством юмора, даже, сарказм такой. Либо это Человек какой-то определенной профессии, связанной вот с интеллектуальными способностями, может быть, это молодой адвокат или человек умственного труда, может быть, преподает где-то там в университете, медицинский, например, человек, который учится еще, например, на хирурга или еще что-то вот в этой плане молодой адвокат, как я уже говорила, тоже вполне возможно. Ну и вот вы, вы вкладываете, в таком случае, если вот это, либо это человек рядом с вами, либо это вы сами, вкладывайте свою карьеру, в свое будущее, вот, по этой карте, свой финансовый какой-то успех. А успех есть. Потому смотрите, десятка пентаклей в основе вашего креста. Вот самое, самое что главная основа, это десятка пентаклей, это финансовое благополучие. Часто карта говорит о том, что, может быть, вы человек из обеспеченной семьи, то есть у вас все там из поколения в поколение, старые деньги, то есть деньги, переходящие из поколения в поколение, либо вы сами достигли какого-то успеха, и у вас достаточно вот этих финансовых ли ресурсов, либо душевных ресурсов на всех членов вашей семьи, то есть вы всех поддерживаете. Еще эта карта может говорить, так как в нумерологии 10, карта номер 10, это конец цикла, может быть, вы достигли в своем вот по зарплате или почему-то какого-то потолка, может быть, вы к этому стремились, и вот сейчас вот вы достигли, это, это вот в данный момент, что будет в будущем, мы дальше посмотрим, но в данный момент это ваш потолок может быть. Такая хорошая семейная карта, может быть, хорошая обеспеченная семья, и вы, ваш партнер или партнерша, вы вместе оба вкладываетесь в вашу семью, в ваше финансовое благополучие. В, ближайш... в недавнем прошлом десятка посохов, я вижу высокую занятость, может быть, вы взяли слишком много на себя тащите вос ВОЗ ответственности, ВОЗ забот, и дом, может быть, и работа, или на работе, может быть, на вас все взвалили, или дома на вас все взвалили. То есть вы все вот это вот, и у десятки, как я сказала, есть такое вот, такое свойство, Конец цикла, пришло время скидывать вот этот вот тяжелый груз себя, иначе как бы надорветесь. Еще эта карта иногда говорит о какой-то душевной тяжести, может быть, что-то на душе у вас лежало, что-то вас беспокоило, что-то вы внутри себя вот держали, какую-то вот тяжесть. Обиду, может быть, какую-то или что-то, какое-то недопонимание, может быть. Во главе вашего расклада четверка кубков – это карта упущенных возможностей. В первую очередь, карта скуки. Может быть, вы заскучали, заскучали. Вы знаете, когда у нас все нормально, мы начинаем скучать, создавать себе проблемы. Может быть, заскучали, либо в отношениях заскучали немного, надо как-то э, добавить перчика в отношения, либо на работе вы заскучали, вроде все хорошо, но как-то скучно. Либо еще по этой карте э, карта упущенных возможностей, то есть вы, может быть, э, например, одинокие. И все, что вы делаете, это как бы жалуетесь на свою судьбу, вот никак не могу встретить свою вторую половинку. А вас вроде бы, вроде бы приглашают и на свидание, а вы никуда не ходите. Вам же трудно, не хотите тратить энергию, как бы. Но не упустите, не упустите свой шанс. Может быть, кто-то из тех, кто зовет вас на свидание и может, кстати, оказаться вот, человеком в вашей жизни. Или вот хотите поменять работу, а ничего для этого не делаете. А вам, может быть, кто-то предлагает, может быть, кто-то из ваших друзей, там. а у нас, кстати, требуется там кто-то, или кто-то что-то такое будет вам предлагать, а вы будете от отказываться, у меня вроде нормально все на работе. Или вам на работе будут какие-то проекты предлагать, вот давай вот ты возьми вот эту вот. Это может быть самым успешным проектом для вас, то есть не отказывайтесь, не упустите свою возможность. И в ближайшем будущем карта силы Старший Аркан представляет знак Зодиака Львов. Ну что ж, в первую очередь совсем я справлюсь. Как этот человек вот укращает дикого зверя, так и вы с любой ситуацией справитесь. Но надо помнить, это еще карта дипломатии, стратегии, тактики, что просто так э, дикого зверя не укротишь, к нему надо найти подход. Его силой, с одной силой не возьмешь. Поэтому так и вы, не лезьте на рожон, постарайтесь к любой ситуации, как бы ни была, какая, к любому человеку, к любой ситуации найти этот ключик, найти вот это вот, подключить свою дипломатию, подготовиться, разработать какую-то стратегию или тактику, как, как мне вот с этим разобраться, и тогда у вас все получится. По здоровью очень хорошо, хорошая карта. Если у вас какие-то были проблемы со здоровьем, то карта, говори, именно силы, то, что я справлюсь со всем, силы у меня для этого есть. Для вас, мои дорогие четверка мечей, карта здоровья продолжается для вас лично, для скорпионов, и карта говорит о том, что заботься о себе, дай себе передышки. То есть, если тут вы все тащили на себе, вот тут карта как раз и говорит, передохни, отложи все, дай себе вот какую-то вот короткую передышку, набери силы. Как, что, как у каждого свое. Кто-то на природу, кто-то на дачу, кто-то йога, для кого-то медитация, кто-то просто на диване лежит, телевизор смотрит. У каждого свое, но дайте себе вот эту вот передышку. Спа-салон какой-то для женщин, для мужчин массаж, там баня, чтобы это не было, но дайте, заботьтесь о себе, мои дорогие. Карта выпала в позиции вашего эго, то есть займись собой, своей вот душой и телом. В вашем окружении кто-то в вашем окружении э, расстроен, кто-то постоянно сетует о прошлом, постоянно в прошлом человек этот, то есть не видит то, что имеет а постоянно жалуется о том, что потерял, то, что ушло из жизни. Ну, а, может быть, карта выпала вам, значит, тот человек очень близкий для вас, может быть, ваш партнер или партнерша. Ну, надо, наверное, сказать этому человеку, что жить надо в сегодняшнем дне и думать о будущем, а о прошлом. Жить – это попросту тратить время, в руках обычного этого человека две чаши, то есть еще не все потеряно, все еще есть что-то. Вообще на судьбу не стоит как бы жаловаться, надо наоборот как бы позитивно смотреть будущее. Вот так вот. Это позыв вот этой карте. карты. Хватит плакать, оплакивать прошлое, пролитое молоко, пролитое вино. Лучше сосредоточиться на том, что осталось, то, что есть и думай о будущем. Надежда и страхи, ну, надежда, конечно, финансовое благополучие. Я думаю, что ваши надежды, вот имея карту ТУС, Пентаклей, десятку Пентаклей, семерку Пентаклей, оно как бы и случится, если это ваша надежда на финансовую независимость. Кто-то хочет получить, эту карта независимости, то есть не зависеть от партнера, от родителей, от кого-то, чего-то. Вот это вот и есть, эта карта, получить свою финансовую независимость, получить хорошее вот финансовое обеспечение какое-то свое. Вот это вот и есть ваша надежда. Ну, надежда, я думаю, сбудется. Тем более, ваша последняя карта, карта возрождения. Ну, Обожаю эту карту, это карта второго шанса, когда судьба дает нам второй шанс какой-то, она нас пробуждает, вот это вот зов этой трубы, этого ангела, он нас как бы, вы вот, знаете, берет за плечи, вот так трясет вас и скажет, хватит уже вот в этой серости жить, просыпайся, меняй что-то, но мало того, вот по этой карте это не просто говорит, это еще и дает шанс поменять что-то в своей жизни. Кто-то меняет что-то в своей личной жизни, уходит с отношения, начинает отношения, дает второй шанс человеку, чтобы это не... Кто-то меняет в своей работе, карьере что-то, уходит с работы, находит новую работу, начинает заниматься своим новым своим бизнесом, что-то такое вот, вот это вот пробуждение, новый шанс для вас. Примирение проигрывается по этой карте, если у вас были какие-то конфликты с кем-то, то тут вот можно помириться по этой карте, но шансов нового начала. Ну что ж, замечательный расклад, замечательные карты. Давайте посмотрим на любовь. Первые три карты для тех, кто в паре. Ага, шестерка кубков. Двойка мечей и тройка посохов. Ну так, про пару. Пара кто-то из прошлого. Либо вы померитесь с кем-то. Человек из прошлого, и вы как бы, может быть, вы уже были парой. Вот это мне вот, но я думаю, что вы не сразу кинетесь, создадите вот эту пару, потому что двойка мечей – это принятие серьезного решения. Может быть, в прошлом были какие-то ошибки, недопонимания, конфликты какие-то, и вы все хорошенько обдумаете. Но тут есть возможность, тройка посохов – это есть, есть, есть шанс. Вот у этой пары есть шанс, то есть если вы дали человеку какой-то второй шанс, человек у вас были до этого отношения, человек опять вернулся, не зря у вас карта возрождения появилась и просится назад, хочет как бы снова с вами создать пару, вы, конечно, подумаете э, над этим, но есть шанс. Тройка посохов, это э, даже, кстати, может быть, у вас уже не двое станет, а трое в, это, в этих отношениях, это развитие, развитие отношений вот по этой карте. Если вы просто встречаетесь, может быть, вы решите съехаться, либо вы как бы получите, может быть, пришло время переводить эти отношения на какой-то следующий уровень. Вот так вот. Для тех, кто одинок и в поиске, тройка пентаклей, семерка мечей. И карта отшельника. Ну, не зря вы одиноки и в поиске, может быть, пока даже не в поиске, просто одиноки, потому что, видимо, в прошлых отношениях вас было трое. И тут было как бы предательство. Семерка мечей – это когда человек делает что-то за нашей спиной, то, чего делать не следует. Вот это вот предательство, воровство, даже карта, карта воровства. И карта отшельника, то есть вы сейчас одиноки, но, вы знаете, одиноки по выбору, может быть, и хорошо. То есть вы излечиваете свою душу, излечиваете свои вот эти эмоциональные травмы, какие-то вот вот это вот обдумывайте все разбирайтесь себе внутри какие какие уроки вы извлекли из этой вот из этой ситуации какие были ваши ошибки что вы там не видели чего вы упустили тоже может быть в этих отношениях пока пока вот эта карта одиночества но оно как бы мне кажется это правильная позиция вот если вы были вот в этой ситуации Итак, про финансы для Скорпионов, что ждется Скорпионов в октябре. У нас было много карт на финансы уже для вас. Карта Солнца, ну, замечательно. Карта Смерти и Шестерка Кубков, замечательно. Финансы, пожалуйста. Карта солнца самая позитивная. Карта в колоде Таро. Все солнце светит, все позитивно, радостно, довольно. Что-то у вас изменится. Кто-то поменяет работу, может быть. Кто-то, может быть, наоборот, уйдет с работы, начнет заниматься своим делом каким-то. Кто-то из прошлого. Опять карта шестерка кубков. Карта прошлого. Может быть, кто-то человек, с которым вы... Может быть, вы займетесь вот этим вот либо бизнесом, либо делом своим, с человеком, которого вы уже знали. Кто-то, с кем-то вы уже работали, может быть, какой-то бывший начальник, бывший коллега, может быть. То есть тут вот какая-то, может быть, с кем-то вы возобновите, может быть, какие-то деловые отношения. Но все очень и очень позитивно, мои дорогие. И не бойтесь карты смерти. Карта смерти – это карта трансформации. Мы меняемся. То есть были вы, например, офисным работником, теперь вы, например, в свободном полете, вы предприниматель или еще что-то или наоборот как бы но тут э, карта солнце так что тоже все кстати ваша карта карта смерти представляет старший аркан скорпионов ну что ж мы дорогие мои дорогие это все что у меня есть для вас на сегодня если вы первый раз на моем канале пожалуйста подписывайтесь и до новых встреч до свидания